Всем привет! Меня зовут Александр, закончил обучение в 12 группе курса Деньги на банкротстве, вот. очень доволен обучением, открыл для себя неизвестно ранее очень обширный пласт дополнительного заработка, хотя возможно в дальнейшем и основного заработка, поскольку эта тема заманивает своими перспективами, хочется окунуться в нем целиком, развиваться в этом направлении, работать над собой. Вот. На курсе приобрел необходимые знания, эффективные навыки, алгоритмы работы на торгах. Просто последовательно выполняйте их и все, будет вам победа. Велосипед, велосипед изобретать не надо, все доступно и предельно понятно. Кстати, доступность и понятность подачи материала это одно из основных достоинств данного курса. Все рожено, просто до мельчайших подробностей поймет и теклассник. Еще очень понравилось отношение к обучаемым, как к своим будущим партнерам, высокая компетенция которых, наставники имеют прямую заинтересованность. Особенно особенно радует такие мотивашки от Павла в начале каждого модуля, с на свершение своими речами. Здорово, нравилось. То есть, как бы это реально обучение ради, ради дальнейшего сотрудничества, а не обучение а ради галочки и саморекламы. Так что это очень круто, ребята. Спасибо вам за это. Вот. Огромное спасибо хочу сказать руководителям проекта, Давиду Павлу, также кураторам группы Игореву и Кате. Всегда готовы дополнительно разъяснить непонятные моменты посоветовать, как и что сделать. Огромную работу, конечно, совершили ребята. Спасибо вам большое. Также всем участникам 12 группы, также хочу сказать спасибо. Хорошие собрались люди. Открытые, искренние. Друг за друга радуются, друг другу помогают. Очень классные ребята. Вот, надеюсь, еще будем работать вместе в дальнейшем. Для тех, кто еще не проходил обучение, кого мучают, возможно, какие-то сомнения, недоверие, страхи. Вот. Меня, на самом деле, тоже поначалу переживал. Думал, как подписываться по этой не подписываться. Но ну, это нормально. Я думаю, многие также разделяли подобное ощущение, что это мол, что я буду платить каким-то дядькам за материал неизвестного качества. Чу и наверное, могут там, наверное, как развод, такие вот мысли бродят. Я думаю, не только у меня бродили, но и многие вот, такие же ощущения испытывают. Но хочу вам сказать, что настоятельно рекомендую вам отбросить все сомнения и пройти этот курс. В первую очередь вы проинвестируете в себя. Вот. А на обучение вам дадут весь необходимый инструментарий, материал, который позволит вам вернуть ваши затраты на обучение, а еще и многократно приумножить. Так что это реально того стоит. Вообще не сомневайтесь ни минуты. Это большая удача, что вы нашли этот курс и не упускайте такую возможность. Вот, собственно, все. Всем пока. Спасибо.